Ну что, мы приехали в Венёв, а сегодня катаемся от больших заломов, у нас опять большая компания сегодня сложилась, вот такой вот спот, это начало, а дальше поедем на рельефчик, дует прям хорошо, но народ пока распределился кто на пятнашках, кто на двенашках, кто на чем. Сегодня в Веневе, солнышко выходит, а, рельефчик раскатываем все толпой. Очень классно. Какая сегодня, дует на десятку. Раскатываю вот и он 4, активно. Великолепный кайт, конечно, мне очень нравится, как летает и тянет просто в высоту. кайтов венек еще никогда не видел о блин солнце обалдеть просто нет слов мы приехали на осетор посмотреть как тут -хо -хо. вот такие дела ребята Да, тут мог бы быть без никоврага, конечно, полноценный, такой halfpipe. умеешь ездить обалдеть вот это фича Поттер и узника врага, часть 3 михаил немножко там застрял на микроветочке давайте а, вообще до, до нас дошел михаил Вон, мне там следы, что-то он решил там запарковаться, вот вдалеке и пришел Скажите, Расскажите, там. что вы поняли? Устал, наверное. если сюда тут Потому что энергии нужно много. Миха не усидел, говорит, кататься хочу. Я тоже хотел. Только приехал, наверное, да? Там вот парафол, пока запаркуешь. Приехал. У нас такой классный тучаев, тусовочка. Не, ну звезда, наверное.